Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и наш уже традиционный прямой эфир по средам. И как мы договаривались в прошлый раз, сегодня мы будем разбирать модель, хорошо сформулированный результат. Напишите, пожалуйста, в чат, как меня видно и как меня слышно напишите пожалуйста в чат как меня видно и как меня слышно и будем начинать наш прямой эфир который я надеюсь многие из вас ожидали а может быть и зашли случайно но тем не менее сегодня поговорим о целях и как делать так чтобы у вас был план достижения цели как делать так чтобы вы действительно делали шаги к этим целям и как делать так чтобы вы постараюсь сейчас выразиться максимально корректно не тратили время на ненужные цели то есть вот модель хорошо сформулированного результата она помогает проанализировать свою цель либо ее где-то видоизменить либо где-то ее докрутить и иметь для себя пошаговый план, чтобы цели достигались. Добрый вечер. Видно, слышно хорошо, отлично. Это очень-очень радует. Это очень хорошая новость, что видно и слышно хорошо. Сантьяго, ты наш... Все время забываю, как твое настоящее имя, а может быть я и не знал. Поэтому я уже привык тебя называть Сантьяго. Поэтому будет пока так. Хорошо, как ваше настроение, как ваше состояние, как вы себя чувствуете, как у вас погода, природа, из какого вы города и давайте пока подтягивается прямая трансляция, какое-то время пообщаемся на свободные темы, а потом уже начнем непосредственно разбираться с моделью хорошо сформулированный результат. Возможно, какие-то вопросы у вас возникли, Ко мне лично, по поводу деятельности моего канала, по поводу моей деятельности. Не знал, меня все так называют, второе имя практически. Ну окей, Сантьяго, значит Сантьяго. Хороший творческий псевдоним, назовем его так. Хорошо. Хорошо, напишите, как ваше настроение, насколько вы готовы сегодня потрудиться я думаю что мы сегодня будем работать где-то час с небольшим сколько примерно по времени будет длиться эфир где-то час с небольшим ну час 10 час 15 вопрос конечно будет зависеть от вас я вам могу модель хорошо сформулированного результата рассказать и за 10 минут но вряд ли от этого что-то изменится поэтому я вам рекомендую взять бумагу и ручку и поработать над своей целью в этом прямом эфире для того, чтобы это было более наглядно для тех, кто будет нас смотреть в записи. И одновременно, чтобы вы проработали свой результат, которого вы хотите достичь. Почему это важно проработать на бумаге? Потому что, ну, честно скажу, многие люди знают модель хорошо сформулированного результата но они ленятся ленятся взять свою цель и расписать ее расписать и тем более они ленятся дальше делать какие-то определенные шаги настроение боевое как дела как неделя прошла неделя прошла достаточно продуктивно даже на этой неделе не выпускал ни одного видео потому что были другие задачи сейчас много клиентов в личном коучинге Поэтому больше энергии трачу туда. Но не забываю про YouTube, не забываю про канал. На все комментарии стараюсь отвечать. Практически всем комментариям ставлю сердечки. И ну, вот такие дела. Погода сейчас в Беларуси прекрасная, золотая осень. Прохладно, но пока мороза нет. Поэтому все хорошо. Все хорошо. Лично у меня все хорошо, как у вас, пока не знаю. Напишите, есть ли у вас листы и ручки или карандаши, или где вы там, пишете и записываете. И будем двигаться по заявленной теме. и разбираться с моделью хорошо сформулированного результата. Смотрите, <coughs> чем она будет хороша, это модель целеполагания и планирования. После того, как вы пройдете по технике хорошо сформулированный результат, что у вас будет, что вы можете получить, чтобы вы понимали, стоит ли тратить время вообще на этот прямой эфир или не стоит. Первое, что вы получите, готовы на все 100, хорошо. Первое, что вы получите, это вы проверите свою цель. То есть, если у вас есть какая-то цель, пройдясь по всей технике, по всем пунктам техники, вы поймете вообще, стоит ли вам эту цель достигать, либо не стоит. Это первый и очень важно. Мне кажется, иногда проще потратить 30-40-50, может быть, час-минут времени для того, чтобы проанализировать свою цель и, может быть, иногда бывает такое, что лучше от нее отказаться, такое тоже бывает. Я считаю, что это тоже плюс, да, иногда люди себе ставят цель, абсолютно не осознавая то, что она им не нужна и за час времени сэкономить много лет своей жизни. Второй момент, второй момент, это э, для того, чтобы достичь цель, нужно иметь какой-то план, хотя бы вот, из 90 пунктов, да, как я это буду делать, чтобы не страдать, так сказать, прокрастинацией, чтобы ты утром не вставал с кровати и не думал, что тебе нужно сделать. То есть, пройдя по модели хорошо сформулированный результат, вы можете еще параллельно, вот именно то, что вы сегодня запишете на своих листах, это и будет вашим планом по большому счету по достижению этого результата. Плюс про проверку я уже сказал и самое главное это техника помогает начать действовать и делать реальные шаги по достижению желаемого результата поэтому вот такая небольшое превью к этой технике и можем наверное переходить я смотрю у нас люди подтягиваются люди подтягиваются это очень здорово к сожалению там кто-то из наших участников прошлого стрима хотел Прийти на демонстрацию но так и не пришел хотя в прошлом стриме я говорил о том как это сделать зайти в наш телеграм чат написать я хочу попробовать побыть в качестве клиента в качестве модели для демонстрации но таких людей не нашлось поэтому мы сегодня будем опять работать в режиме говорящей головы но раз вы готовы на все сто процентов тогда я включу небольшую презентацию она у меня есть готовился специально к этому прямому эфиру я думаю что сейчас она появится напишите видно ли вам ее я, я думаю что видно и в этом плане все хорошо сейчас я сделаю так чтобы я видел чат и будем двигаться окей <coughs> okay давайте будете задавать вопросы э, параллельно параллельно по мере их поступления сейчас ваша задача просто определить одну цель с которой вы будете работать что это значит вы чего-то хотите а еще круче если вы возьмете какую-то мечту Сантьяго, видно хорошо видно очень хорошо будет, если эта цель будет не какая-то там мгновенная и молниеносная, которую вы там можете достичь завтра, да, там пойти в магазин купить новые брюки себе, а цель какая-нибудь ну, такая более-менее серьезная, на год вперед, на два вперед, на три вперед, или может даже на четыре. Или может быть, вы можете взять какую-то свою мечту, которая у вас есть, но вы ничего не делаете для того, чтобы ее достичь. Ну, важно, чтобы вы сейчас на этом этапе понимали, какая ваша цель. Вот какая ваша цель. Если эта цель очень интимная, можете ее в чат не писать. Если она открыта и вы готовы поделиться, это будет только плюсом. Это будет только плюсом. То есть на основании ваших комментариев я смогу давать обратную связь. Итак, <coughs> после каждого пункта вопросы, чтобы не отвлекаться может после каждого пункта вопроса чтобы не понял вопроса но тем не менее будем после каждого пункта отвлекаться именно на ваши вопросы для того чтобы их оставалось потом чем меньше и для тех людей которые будут смотреть в прямом эфире чтобы при возникновении у них вопросов возможно они могли получать ответы я вот так выражусь. хорошо напишите если у вас цель Напишите просто слово "есть", если у вас есть цель, если вы готовы этой целью поделиться на весь простор интернета, то это только приветствуется. Если не готовы, то ну, окей, будете просто э, так в режиме инкогнита. Просто я буду знать, что у вас есть цель и вы работаете, Ш да, чтобы не параллельно. Вот как раз таки мы будем параллельно, как раз таки будем параллельно, потому что, потому что вопросы иногда возникают хорошо сейчас вы видите слайд и здесь в принципе из девяти шагов есть цель готов поделиться Сантьяго, есть цель готов поделиться делись и если готов поделиться ну, почему-то не приходишь в качестве модели на демонстрацию мы бы сделали с тобой замутили крутой эфир через зум где я бы видел тебя ты бы видел меня мы бы общались ну ладно это такое лирическое отступление есть цель готов поделиться делись и будем идти дальше вот сейчас вы видите на слайде весь хорошо сформулированный результат всего 9 шагов 9 шагов сейчас я каждый шаг объясню и параллельно э, просто берите просто берите свою цель и параллельно с тем что я говорю анализируйте и насколько она вообще соответствует немножко еще поделюсь эффектом ну могу сказать что эта модель она очень хорошо работает работает в плане того что вы получаете результат конечно же вам придется его достигать но вы уже понимаете к чему вы движетесь я не каждую свою цель расписываю под модели хорошо сформулированный результат я их расписываю ну, скажем так те, те цели которые сроком меньше чем на год я обычно не расписываю но в целом расписываю. очень просто у меня либо слишком мелкие проблемы либо слишком большие для такой сессии ну понятно понятно для этого есть телефон можно предварительно созвониться и обсудить потому что ты можешь видеть с одной стороны вспоминаем наш прошлый прямой эфир Карта не равна территории, я могу видеть немножко с другой стороны. Поэтому, ладно, это такой вопрос уже технический и лирический, да, может быть даже где-то философский. Что если готов, то готов, если не готов, то не готов. Окей, идем дальше. Берите свою цель, прям записывайте ее на, своей, на своих листах бумаги и будем с ней работать. Что означает э, первый пункт? Что означает первый пункт этой техники? Он подразумевает то, что цель должна быть сформулирована утвердительно. И что это значит? Это значит то, что она должна быть сформулирована максимально конкретно. То есть если у вас есть цель быть счастливым, это скорее, конечно, про состояние. Посмотрите прямой эфир про, су про сущностное состояние, там вы найдете ответ на этот вопрос. А если у вас есть цели какие-то более-менее материальные или какие-то более-менее измеримые, то как раз этот прямой эфир для вас и эта техника, хорошо сформулированный э результат будет очень вам полезно, Сантьяго, я же повторяю еще раз, вы можете написать в чат, если это не секрет, если это секрет, можете не писать. Для меня это будет плюсом, если вы будете писать потому что мне будет от чего отталкиваться. И цель должна быть сформулирована позитивно, то есть без отрицания. То есть в ней не должно присутствовать частица «не». Ну, допустим, какой здесь может быть пример? Пример может быть очень простой. Я хочу не быть толстым. да? Ну, такая цель бывает. Мы уже часто об этом говорили, что частица «не» она как бы плохо влияет на формулировку цели. Поэтому постарайтесь сделать некую позитивную формулировку, чтобы там, то есть если взять пример, я, я я не хочу быть толстым или я хочу не быть толстым, то я хочу быть стройным, к примеру. Ну, так нужно перефразировать. И это важно. Вот с этого мы и начинаем. Прям без отрицательных формулировок запишите свою цель на своем листе бумаги. А мы пойдем дальше вторым шагом вам нужно определиться с зависимостью достижения этой цели что это значит цель должна быть реально в зоне вашего контроля то есть и эта цель должна быть реально достижимой для вас сейчас поясню что это значит это значит что вот есть такой вот я юрий пузыревский я себе решил придумал полететь на луну или полететь в космос я понимаю, что конкретно для меня эта цель, наверное, недостижима. Ну, только если там Илон Маск или Ричард Брэнсон не придумают в ближайшем будущем какие-то суперкосмические корабли. Но если реально посмотреть на вещи по факту, то, наверное, в этой жизни я уже в космос не полечу. Тридцать четыре года, здоровье уже не то, нужно готовиться. Ну и, в принципе, я не сильно готов на это тратить время. Так на уровне галлюцинаций было бы прикольно побывать в невесомости. Ну не более того. То есть здесь очень важно отдавать себе оценку что ваша точка а насколько она далеко находится от точки б или как многие сейчас модно хотеть быть миллионерами долларовыми или миллиардерами ну согласитесь если сегодня там у вас очень низкий уровень дохода ставить себе цель за три года стать миллионером это конечно здоровое хорошее желание но скорее всего это нереалистично, да то есть здесь очень важно осознавать э, свою точку а и здесь очень важно проверить ответственность э, проверить ответственность за достижение результата то есть если вы э, анализируя свою цель понимаете что она зависит от кого-то еще кроме вас то это не самая лучшая цель то есть здесь нужно задавать себе вопрос кто ответственный за достижение этого результата прям много-много раз и вам нужно его задавать до тех пор пока в этом списке ответственных не останется один человек единственное исключение может быть в случае если это какая-то коллективная цель ну например семейная цель да муж с женой решили не знаю, родить ребенка. Вот это совместная цель. Или муж с женой решили купить квартиру. Совместная цель. Или там команда в бизнесе. Да, решили поднять показатели по продажам, к примеру. Да, или еще что-то решили. Вот в этом случае распределяется ответственность. Но если эта цель ваша, не командная, а скорее всего она у вас будет не командная, вам нужно то есть, принять на этом шаге, вы принимаете ответственность, за то, что вы будете достигать этого результата. Кто ответственен за данный результат? Вижу комментарии. Начать работу дизайнером, получить четырех клиентов в первый месяц. Отлично, хорошая цель. Начать работу дизайнером, получить четырех клиентов в первый месяц. Ответственность только моя. Вижу, Сантьяго пишет. Хорошо, достаточно четко, конкретно сформулировано. И отлично. Хорошо, Сантьяго, ты помечай у себя и все остальные, вы тоже помечайте у себя на ваших листах ваш результат, то, что вы сейчас сформулировали, да? то, чего вы хотите получить. Почему? Почему это важно? Потому что модель хорошо сформулированный результат, она работает как петля обратной связи. Вот вы на первом шаге сформулировали цель, а остальные все шаги, они по большому счету являются такими проверочными и корректирующими. Потому что в момент, когда мы будем сейчас рассуждать, размышлять, каждый из вас будет рассуждать над своей целью, возможно, ваша изначальная цель будет немного видоизменяться. И это тоже нормально, это хорошо. То есть имейте в виду. Хорошо, идем ко второму, к третьему шагу. Сенсорное доказательство. То есть вы должны иметь некий значимый критерий у себя внутри в ваших внутренних репрезентациях в наших в ваших внутренних представлениях о вашей цели как это должно быть иными словами это как вы поймете что вы достигли этого результата можете задать себе вопрос что я буду видеть что я буду слышать что я буду чувствовать когда я достигну этого результата, то есть у вас должна быть э, некая сенсорная репрезентация, э, некая точка, с помощью которой вы определяете, что вы достигли этой цели. Да? Иногда люди приходят в коучинг и говорят, я хочу быть счастливым. Мы с ними работаем, работаем, работаем, работаем, общаемся и бывает такое, что очень часто. Да? Такое бывает, что у человека в момент сессии поднимается настроение. И я ему задаю вопрос, ты же счастливый? Ну да. Так ты, выходит, своей цели достиг, он начинает чесать репу и говорит, ну нет. Вот этот как раз таки шаг, то есть вы должны иметь четкое понимание о том, как. Вы поймете, что в этой цели достигли. Желательно, чтобы оно было описано в виде образов визуальных, звуков и ощущений. То есть вы должны что-то чувствовать, вы должны что-то слышать, вы должны что-то видеть вокруг себя. Это прям важно. Выписка из банка в приложении, где видно оплата от 4 людей за последний месяц. Отлично, Сантьяго, супер. Очень конкретно, очень здорово. Хорошо. Все остальные, кто у нас присутствует на стриме, напишите, подайте хотя бы какие-то признаки жизни, хотя бы циферки какие-то напишите, хотя бы плюсики поставьте, что вы с нами, что я не разговариваю тут на стрим на двоих с Сантьяго. Просто дайте нам понять, что вы с нами. Хорошо, сенсорное доказательство есть. Понятно, что такое сенсорное доказательство? Напишите прямо в чате. Цифра 3 и слово понятно. Если третий шаг понятен. Это важно, это прям крайне важно, потому что очень часто люди достигают цель, и они не, даже э, не заметили, что они ее достигли. Иногда бывает такое, что человек приходит с каким-то прям серьезным вопросом, с какой-то целью, а потом начинаешь с ним общаться, и там, ну, иногда бывают такие, знаете, финансовые вопросы. Я хочу вот... Множественные источники дохода иметь. Хочу там 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, человек говорит, я хочу 5 источников дохода. А начинаешь с ним разговаривать, начинаешь с ним разбираться, а у него этих источников дохода оказывается даже больше, чем 5. Только он их не осознавал. То есть очень важно при формулировке целей э, ставить о себе внутренний критерий, как вы поймете, что эта цель вами достигнута. Хорошо, хорошо. Я не верю в счастье, верю в хорошее настроение и то временно. Счастье — это утопия некая, безнадежное желание. То есть, конкретный промежуток времени, это реально. Но не всегда. Ну, Ольга, если вы не верите в счастье, значит, вы не верите в счастье и это тоже отлично. Вы видите, верите в хорошее настроение и то временно. Карта не равна территории, не равна другим картам. Кто-то верит, кто-то не верит. Отлично. Сантьяго пишет, что есть кинестетика, но сложно сформировать. Сантьяго, здесь как раз-таки на этом шаге очень важно, чтобы вы могли ощутить это ощущение. Наверняка вы можете обратиться к вашему прошлому сенсорному опыту, когда вы что-то достигали, когда вы достигали какого-то позитивного для себя результата. И опять же вспоминая пресуппозицию, что весь наш опыт закодирован в нервной системе да, в виде звуков, ощущений и картинок, и это говорит как раз таки о том, что вы можете обращаться для того, чтобы понимать, да, вы испытываете ощущение какое-то удовлетворение, ну, тело в любом случае будет отреагировать на эти все ощущения, и главное, чтобы вы это знали. Нам можете секреты своих оргазмов, не раскрывать как вы и где их ощущаете хорошо хорошо идем дальше перейдем к четвертому пункту на самом деле все очень просто четвертым шагом нужно сделать визуализацию себя достигнувшим этой цели и сделать диссоциацию сейчас поясню что это значит? Для себя я понимаю, что это эмоциональный подъем, чувство свободы и так далее. Но передать это сложно. Окей, уже достаточно того, что вы написали, уже достаточно того, что вы понимаете, как это для вас. Главное, чтобы когда вас засыпят заказами, чтобы вы не забыли для себя отметить этот результат, потому что тогда не будет выхода и модель Toad тогда не закроется. А когда модель Toad не закрывается, да, мы теряем энергию. Я тоже где-то на стриме уже про это рассказывал. Хорошо. Почему важна визуализация и диссоциация? Да? Этот шаг в продолжении прошлого шага. Шаг в продолжении прошлого шага, потому что когда мы визуализируем сначала из первой позиции с ощущениями, со звуками, прям, вот, прям погруженно, прям ассоциировано, это первый момент. А второй момент, когда мы начинаем представлять свою цель со стороны, то есть мы диссоциируемся от себя и начинаем видеть себя со стороны. То есть, если на примере Сантьяго, то он писал про выписку, наверняка он будет видеть себя с каким-то определенным выражением лица, наверное, с каким-то гаджетом, с телефоном, с планшетом, с ноутбуком, не знаю, с чем угодно, где будет он смотреть на эту выписку. И вот это очень важно, то есть четвертым шагом нужно представить, хорошенечко ассоциироваться со своей целью и потом диссоциироваться, диссоциироваться и уже видеть себя со стороны, да, здесь на слайде видно. А, позиция вовне, когда вы можете увидеть себя как на фото, либо как на видео, сверху, сбоку, спереди, сзади. Да, Сантьяго, из третьей позиции. Третья позиция, либо просто диссоциированная позиция. Это прям очень важно. То есть вот э, на третьем шаге представляем, что я должен видеть, слышать, чувствовать, а на четвертом шаге как бы начинаем видеть себя со стороны. И здесь уже начинается НЛП, да? здесь уже начинается программирование. Таким образом, я в каком-то одном из стримов тоже говорил, почему так. Потому что нашему подсознанию по большому счету без разницы. Мы ассоциировано себе что-то представили, либо мы в действительности это пережили, особенно те люди, которые умеют <coughs> хорошо мечтать. Если они не, не могут представлять себя со стороны, а, мотивации к достижению этого результата нету. Как в видео конкретное место, четкая конкретика, плюс кинестетика. Вот кинестетики здесь как раз-таки быть не должно. Вот если ты видишь себя со стороны, возможно ты радуешься за себя того, но кинестетика, как правило, здесь ощущается. Ой, не ощущается, прошу прощения. И почему это важно? Вот сейчас, Сантьяго, если испытываешь ощущение, вот как хорошо, что ты работаешь прямо в прямом эфире, постарайся отключить кинестетику. Почему нужно отключить кинестетику? Потому что кинестетика вызывает эмоции или эмоции вызывают кинестетику, какие-то ощущения. И здесь, когда вы, вот начиная уже с четвертого шага, работая с этой целью, вам нужно... Уже осознанно, когда вы думаете об этой цели, когда вы ее себе представляете, представлять себя со стороны, либо диссоциированно, то есть видеть себя из третьей позиции. То есть я как вижу себя как на картинке, как на фото, как на видео, но у меня там нет ощущений. Я перехожу в первую из третьей. Вот как раз таки Сантьяго, в этот момент забудь о, первую, о первой позиции, забудь об ассоциированном представлении. Таким образом ты настраиваешь свое бессознательное идти к этой цели. Когда, то есть э, здесь мы на третьем, на четвертом шаге мы как раз таки э, дразним себя. То есть на третьем шаге мы ассоциировано представляем, как это должно быть, а на четвертом шаге мы диссоциируемся. А когда мы диссоциировались, мы как бы в третьем шаге ассоциировались и испытали, как это может быть, а на четвертом шаге мы диссоциируемся и там должны отключаться ощущения. И тогда мы себя подразнили но видим картинку со стороны это как знаете быку красное показывать он видит э что ваше подсознание будет видеть что вы еще не там и это прямо очень важно З звук звук кстати должен быть я голос свой слышу тут сантьяга я уже подумал что ты в стриме голос свой слышишь нет э голос может быть э а может и не быть Плюс, ну ты представь, ты как будто себя видишь, как в фильме. Или ты зашел в какое-то помещение, а там стоишь ты с этой выпиской, там с телефоном, с чем-то еще. Как ты себе это представил? И там могут быть звуки. Могут быть звуки. Но единственное, что, как правило, ты как сторонний наблюдатель просто смотришь на себя. Ощущений там быть не может. Или они будут самые минимальные. Отлично. Отлично. Вот это прям... Ключевой момент на самом деле. Вот здесь происходит вся магия. Дальше уже как бы будет работать логика. Дальше уже будет работать логика. Хорошо, переходим к следующему шагу. Контекст и конкретизация. На этом шаге мы еще раз э, проверяем свою цель. Насколько она конкретная. И добавляем в нее деталей. Что это значит? На этом шаге стоит задуматься... На этом шаге стоит задуматься, где, в, каком, в какой местности будет цель достигнута, когда определить срок, когда я хочу достичь этой цели. Ну, В определении срока тоже нужно быть реалистичным. Да? Если ты понимаешь, что ты можешь это сделать за какое-то определенное время, то лучше себе поставить такую цель. Сейчас поделюсь своим примером. Я когда стал, хотел стать тренером НЛП международного уровня, я себе, вот когда я понял, я прям делал хорошо сформулированный результат на эту цель, я себе поставил срок 5 лет. Вот реалистичный срок. То есть я понимал, что мне нужно там и стажировки проходить, и образование, там, и маркетингом заниматься, и так далее, и тому подобное. Я себе поставил реалистичный срок, что вот через 5 лет у меня это все будет. И... Но когда я прописал всю модель, когда я прописал все, что мне нужно для того, чтобы достичь этого результата, цель как-то сама собой достиглась через полтора года ну это прям круто это в три раза быстрее чем я ожидал поэтому это ждет и вас но главное поставить реалистичную цель так да все отлично могу подальше отойти чтобы не слышать ну попробуй, попробуй. Смотри, звуки окей визуальный ряд окей ощущения постарайся ну, как правило, сама диссоциация она и ослабляет ощущения, либо их отключает вовсе. Поэтому сильно там можешь не переусердствовать. Главное, чтобы ты видел себя достигшим эту цель и чтобы тебя эта картинка привлекала, но ощущений там, как правило, быть не должно. Так вот как раз-таки на пятом шаге нужно э, заняться конкретизацией, поставить сроки, поставить контекст, то есть определиться, где это будет, ну хотя бы приблизительно, там в каком городе, в какой стране, какие люди будут. Прис присутствовать рядом с тобой или возможно ты будешь один то есть вот по, чем больше э, чем больше конкретизации внесите на пятом шаге в свой в свой хорошо сформулированный результат <coughs> цель сами 4 оплаты их достигают дома обстоятельства понимая вопрос в сроке ну попробуй себе поставить реалистичный срок у меня есть такой один интересный случай с моделью хср Сейчас поделюсь я проводил один тренинг и пришла девушка я там как раз давал модель хср она говорит я точно знаю что я хочу зарабатывать деньги помогая успешным женщинам становиться более красивыми у нее не было ничего для этого и она начала делать ХСР. Она сначала сформулировала эту цель так. Потом она начала рассуждать. И потом она себе поставила срок, что на этой деятельности она заработает 20 долларов за месяц. Но она реалистична, она была вообще никто в этом, в этом бизнесе, который она начала для себя. А чем она стала заниматься? Она стала, стала мастером-бровистом. А когда она решила, что она хочет стать мастером-бровистом, у нее не было ничего. Только свой карандаш, которым она сама себе рисовала брови. Но Она себе поставила реалистичную цель. За месяц, не знаю каким образом, используя свой один карандаш, заработать на этом 20 долларов. И у нее получилось. Текущий срок в месяц. До 28.11. Я понимаю, что это возможно, но есть протест какой-то. Хорошо. Сантьяго, если есть протест, вот в этом случае, если вы понимаете, что вы ставите какой-то реалистичный себе срок, но вы испытываете какой-то внутренний протест, поставьте срок больше. Поставьте срок 2 месяца, 3 месяца. М -м -м Попробуйте у себя в голове поперебирать сроки, чтобы вам было, с одной стороны, этот срок немножко поджимал, но чтобы он не сильно жал и не раздавливал вас. Но... И одновременно, чтобы он был комфортный, это прям важно. Поставьте себе ну, срок, я обычно, знаете, как я быстро загораюсь, и если я себе там что-то надумал, я смотрю, насколько это реально вообще, и добавляю плюс 20% времени. Ну, если я себе там поставил цель чего-то достичь через год, то я ставлю себе год и там полтора месяца. Для того чтобы у меня был этот люфт для того чтобы я чувствовал себя спокойно потому что когда я работаю в стрессе у меня ничего не получается но это моя особенность я ее знаю я ее понимаю принимаю и плюс я еще знаю что я в среднем э, несколько тормознутый человек и делаю обычные задачи чуть чуть дольше чем могли бы делать другие люди если там в школьную жизнь вспомнить мне всегда вот пять минут знаете пять минут не хватало для того чтобы там, решить какую-то задачу на контрольной ну вот моя такая особенность главное эту особенность 28 -го, 12 -го уже попроще но бесит откладывать на долгий ящик ну смотри можешь выбрать здесь середину да если 20 там на месяц поджимает на два месяца слишком долго но ну, сделай на полтора во всяком случае это будет для тебя реалистично и ты будешь ты знаешь некоторые люди там может тут очень важно не сравнивать себя с другими в этом контексте Потому что кто-то может там и 100 клиентов за месяц получить, да? Ну, тут важно понимать, сколько ты сейчас реально получаешь. 10-12 декабря. Если тебе это окей, окей. Идем дальше. Конкретизировали, определились с контекстом, определились с местом, с городом, страной, комнатой, чем угодно, определились с людьми, которые будут рядом, и если они будут, определились со сроками. Окей. Идем дальше. Дальше начинаются интересные вещи. Дальше нужно провести экологическую проверку цели. Что это значит? Чтобы провести экологическую проверку цели, нужно подумать о долговременных последствиях. Долговременные последствия, и здесь очень важно взять все сферы своей жизни и подумать о том, что как из изменятся все остальные мои сферы жизни если я эту цель достигну или даже по-другому можно сказать как изменятся все сферы моей жизни если эту цель этой целью реально начну заниматься потому что вот как раз таки здесь возникают очень многие вопросы <coughs> какие есть сферы жизни у вас вы наверняка знаете сами это там здоровье взаимоотношения и так далее ну к примеру давайте я сейчас погаллюцинирую немного если у сантьяго есть цель там к 12 декабря получить 4 оплаты от клиентов логично что ему нужно будет для этого прилагать какие-то усилия да где-то больше заниматься маркетингом может какие-то рекламы давать еще что-то может больше знакомиться с людьми и как это может повлиять на его жизнь это может повлиять на его жизнь очень сильно по-разному да к цели он будет приходить но он будет время затрачивать соответственно у него могут начаться какие проблемы он может не досыпать может, может. А когда человек не досыпает, у него уменьшается энергетика здоровья. Это позитивно, наверное, нет. Здесь нужно подумать, а не ухудшится ли мое здоровье? Или там он начнет больше времени уделять своей цели начнет уделять меньше больше времени уделять свои цели и начнет меньше, меньше уделять. А Времени своей семьи. Отношения от этого улучшатся или не улучшатся? Здесь тоже очень важно. И здесь вот очень важно все сферы жизни проанализировать. Если я буду это делать, если я буду этого достигать, если я этого достигну через какое-то время, через год может быть, когда у меня будет этот результат, как это повлияет на все то, что есть у меня сейчас. Какой-то протест в отношении родителей, может начнутся вопросы, недовольство остальное все отлично очень много если расписывать но поверьте вижу детально хорошо и вот здесь очень важно прям записывайте себе когда вы столкнулись с какой-то неэкологичностью когда вы задумались после того как вы достигнете этой цели как изменится ваша жизнь если вы находите какие-то вещи которые будут не позитивно влиять на вашу жизнь то это как раз таки и есть момент сопротивления и почему этой цели еще у вас нету почему она еще до сих пор не достигнута это прям тоже архиважно прям очень важно осознавать и вот этот момент вы тоже запишите себе для того чтобы вы понимали потом как с этим поработать и как это преодолеть вот это прям очень важно еще раз, задайте себе вопрос, что будет через год или даже больше после того, как я достигну этой цели, как я достигну этого результата, как изменится моя жизнь. И здесь очень важно тоже быть реалистом, потому что вот Сантьяго написал про родителей. Я работал с одной женщиной, она медик, достаточно хороший специалист и зарабатывает она хорошо, но у нее есть мечта. У нее есть мечта, она хочет кофейню она разбирается в кофе ну более того у нее есть все ресурсы для того чтобы открыть там есть и деньги есть и знакомства чтобы там все эти урегулирования сделать все но она этого не делает и она не понимает почему она этого не делает когда мы на начали проверять цель на экологию когда я начал просто более конкретно задавать вопросы вот ты откроешь э свое кафе пройдет год что будет с твоей семьей что будет э, с твоей работой что будет с твоими ощущениями что будет со с твоим здоровьем и здесь нашлась интересная вещь что ее муж будет против этого и отношения с ее мужем скорее всего ухудшатся. и это как раз таки на этом шаге очень приходят важные инсайты почему же я не не начинаю достигать своей цели и какое нашла она решение для своей задачи она решила что прежде чем она начнет достигать свою цель она подготовит к этому мужа она начнет с ним какие-то ну скажем так на языке бизнеса переговоры о том что все будет окей okay. то есть для нее вот эта важная часть ее жизни супруг семья да она важна и именно поэтому но ну, до того как я не стал задавать вопросы она не понимала почему она не решается и не начинает это все делать в долгой перспективе все отлично ну смотри на сантьяга еще про долгую перспективу твоя долгая перспектива она может выглядеть следующим образом и так смотришь ну, окей через месяц я там четыре заказа получу а через год я буду уже получать там 15 заказов это будет и хороший доход и тогда мои родители они поймут, что я все-таки занимался правильным делом. Да? То есть э, здесь такой некий небольшой самообман. Если ты написал уже про родителей, то тебе здесь стоит задуматься, может поработать с коучем, с психологом, либо просто э, где-то пообщаться с родителями и попытаться донести свою позицию, то есть чтобы как раз таки эта сфера жизни, взаимоотношения с родителями, это важная сфера жизни, э -э -э чтобы это тебе не мешало, потому что как только ты начинаешь заниматься чем-то, если у тебя начинаются проблемы в семье, в здоровье, ты начинаешь этим заниматься меньше. И здесь возникает очень много сомнений на самом деле. Если ближнее окружение, наверное, про окружение нужно будет отдельную, отдельный стрим делать, прям себе помечу. Потому что ближнее окружение желает тебе добра. Любое намерение позитивно, но иногда она тебе жел... Твое окружение может тебе желать какого-то неправильного добра. Так, зачитаю. Слышу голос одного из родителей, что ты ерундой всякой занимаешься. Они хотят стабильность. Ну, со... ну да, это классика жанра, да? Они хотят, да. Но тут проблема в том, что мир сильно изменился и нужно учиться ну, вариантов много на самом деле то есть вот как раз таки когда ребят когда делаете экологическую проверку продумайте продумайте как это может повлиять как это может повлиять на мою жизнь И если здесь вы находите что-то что не проходит экологическую проверку вам нужно это для себя выписать и задуматься о том как я могу в этой ситуации вот это неэкологичное влияние моей цели на мою жизнь преодолеть, потому что ну, вариантов тоже есть очень много. Там, если ты не можешь, условно говоря, сказать своим родителям, ты от них как-то зависишь, да, допустим, живешь с ними вместе или еще что-то, сказать, останьте со своим мнением у себя. Там, ну, бывает такое, что ты не можешь это сделать. Ну, можно же по-разному начать хитрить. Там, можно устроиться на окладе да, и параллельно там, по вечерам во время перерывов тратить свое время на то, чтобы идти к своей цели. Тут вопрос ну, уже внутренней мотивации и у каждого, опять же, ситуация очень сильно ä, разная. Забавно, что это чисто мои фантазии. Реальность может быть другой. Тоже верно. То есть ты можешь попробовать и может быть это не повлияет. Но если ты уже об этом заговорил, то скорее всего риск появления такой ситуации он будет. И тебе нужно выработать некий план, как ты будешь с этим справляться. Причем риск, скорее всего, он такой психологический, когда начнется непонимание, они же те физические там останавливать не будут, и в угол ставить не будут, цепями приковывать тоже не будут. Но психологически могут давить, такое может быть. И тут же вопрос тоже психологической защиты внутренней. Окей, хорошо. Чем больше вы найдете, чем Точнее, не чем больше вы найдете каких-то вопросов, которые влияют на экологию вашей цели, а чем искреннее вы будете вот на этом пункте, с самим собой в этом моменте, тем лучше будет у вас настрой и понимание, почему я эту цель не достигаю. А, а мои тоже не любят мою работу сначала, что участник, потом что в компе, а потом ИП не рассказала, пожалела свой птик. Ну да, нормально там что-то не рассказать. Это совершенно нормально. Мы часто встречаемся с такими вещами. Мы часто встречаемся с такими вещами. Что как только мы как только мы себе решили изменить жизнь, решили. решились что-то попробовать сразу в, мы становимся неудобными, неугодными, и в нашем окружении многие люди привыкли нас видеть каким-то одним определенным человеком, а когда мы переходим и начинаем что-то делать, причем что-то не совсем понятное для остального, для тех людей, да, они начинают пытаться тебя обратно вернуть в привычное состояние. к этому нужно относиться философски. у тебя своя жизнь, карта не территория и понимать что они это делают из любви вот так они действительно хотят тебя добра и хотят тебя защитить метафора ведра скраба хорошо отлично пойдем к следующему шагу следующий шаг это у нас препятствие препятствия что здесь важно ну понятно что Мои боятся всего, выходцы из СССР, везде угрозы, везде обмануты, и у них такие взгляды. Ну, у них такие взгляды, да, они всего боятся, но они тебя защитить хотят. Поэтому э, можно просто послушать и сделать по-своему, и, и все в таком духе. Сантьяго расскажет, что за ведро с грабами хорошо следующий шаг он вытекает из предыдущего здесь вам нужно подумать над препятствиями которые могут у вас возникнуть во время достижения цели здесь прямо важно выписывать список препятствий потому что список препятствий он на самом деле будет являться списком таких маленьких подцелей, которые вам нужно достичь для того чтобы результат был реализован что, какие могут быть препятствия? Препятствия могут быть разные. Кому-то для того, чтобы его цель достичь, нужна какая-то сумма денег. Да, если у вас там, не знаю, цель стоит открытие бизнеса или еще что-то. А Кому-то для того, чтобы кем-то стать, не хватает какой-то квалификации. Ну, нету у меня образования там, дизайнерского, да, в случае Сантьяго. Окей. Просто запишите это в, в препятствие. Вот здесь мы прям составляем список для чего мы это делаем для того чтобы еще лучше осознавать свою цель для того чтобы мы имели план действий так когда краб вылезает из ведра с крабами остальные тянут его назад вниз реально так ага да ну, вот видите Сантьяго. вы еще и в крабах хорошо разбирайтесь окей Список препятствий должен быть. Когда вы себе сознательно выпишите список всех препятствий, причем здесь тоже важна искренность, не надеяться на что-то, а просто по-честному. Если у меня нет какого-то образования, напишите, да, у меня нет какого-то образования. Это внешние препятствия. Да? А есть еще препятствия э, внутренние. Прокрастинация, лень, откладывание на потом страх неуверенность и так далее и тому подобное отсутствие денег отсутствие связи отсутствие здоровья Ну, я вам привел множество примеров у меня одно препятствие лень отличное препятствие Но на самом деле за этим препятствием наверное есть еще множество других там Та же самая рассеянность во внимании, когда бросаешься и начинаешь делать сразу 100 дел. Здесь нужно подумать, здесь нужно подумать, позадавайте себе вопрос, что мне может помешать, что мне может помешать. И препятствие может быть, оно у меня по всем целям гуляет, это препятствие. Ну, тут вопрос, наверное, самодисциплины, да? если немножко себя потренировать, то можно достигать любого результата. Если препятствий нету, то это хорошо. Если вы сейчас осознаете и понимаете, что у вас нет препятствий, э, окей, тогда у меня э, может возникнуть справедливый вопрос. Вот еще один проверочный вопрос. Если препятствий нету, то почему эта цель еще не достигнута? Ну вот просто сами себе. А когда вы сами себе зададите, хорошо, неопытность, это уже э, препятствие. Окей. За ленью стоит то, что или нет энергии, или пропал азарт. Ну окей, нет энергии, тоже, тоже препятствие. Азарта нет, тоже препятствие. То есть здесь вы можете найти очень много интересных для себя вещей, которые в принципе не осознаются, но на самом деле имеют серьезное значение в вашем результате. Вот опять уже появились советы. Вам мужчины не хватает. Откуда вы знаете, вот Петров пишет, откуда вы знаете, что у Ольги нет мужчины? Может у них у нее их наоборот слишком много. Ну и банальщина. Ладно. Не будем превращать наш благородный и чистый прямой эфир в некий хаос. Поэтому прям списком если не находится, опять же, проверочный вопрос, если препятствий нету, ну логично, если препятствий нету, то цель как бы уже вроде как должна быть достигнута. И тут начнется, почему я еще не достиг этого, этой цели. А когда вы зададите себе вопрос, почему я еще не, тогда вы найдете множество препятствий. Не было времени, не было мотивации, там политическая обстановка, погода плохая и так далее и тому подобное. Подумайте о всех препятствиях, которые могут быть. Почему это важно? Потому что, опять же, повторюсь, у вас есть список небольших целей, которые вам нужно разрешить для того, чтобы ваш результат был достигнут. Хорошо, идем дальше. Следующий пункт из модели «Хорошо сформулированный результат» — это ресурсы. Отсутствие системы действий. Ну, смотрите, вот у Сантьяго уже есть неопытность и отсутствие системы. Тогда записывайте это отсутствие неопытность и отсутствие системы и потом простраивайте план как вы будете это препятствие убирать как вы будете продумывать свою систему действий и как вы будете преодолевать препятствия неопытности потому что на самом деле очень сильно может влиять на достижение вот мне недавно один парень хотел продать услугу по продвижению и, в принципе, очень все хорошо сделал. Но когда я его попросил кейсы, говорю, покажи пример своих работ, он сказал, я только начинаю, у меня их нет. Я говорю, окей, если у тебя их нет, значит, давай цену сделаем в два раза ниже, потому что ты сейчас на мне будешь тренироваться. Он не захотел, да, хотя мог бы поработать и приобрести как раз-таки этот кейс, он его не получил. Нужно еще строить план о том, как вы будете препятствия преодолевать. Ну и дальше. Дальше конкретные шаги в направлении, пошаговая инструкция. Да. А, следующий пункт – это ресурсы. Какие у вас есть ресурсы для того, чтобы достичь этой цели? Ресурсы, опять же, внешние и внутренние. Деньги, воздух, погода, люди чьи-то чужие ресурсы связи знакомства и внутренние ресурсы уверенность в себе понимание того что я это могу там и так далее и так далее и так далее большой энергетический запал здесь нужно составить список ресурсов чтобы вы осознавали осознавали что у вас это есть благодаря чему вы можете достигать этой цели очень важно осознавать свои ресурсы. Могу сказать, что когда я работал со своей целью и хотел стать тренером НЛП, прям таком международного уровня, у меня из ресурсов было только мое большое желание. Больше не было ресурсов. Не было ни денег, ни поддерживающего окружения, ничего, ни образования там достойного и так далее. Это все было в препятствиях. Поэтому, ну... Вот этот ресурс, мое большое желание, оно перевесило все. И цель была достигнута, причем с большим опережением. Я уверен, что у вас тоже так получится. Но важно свои ресурсы осознать и написать их на бумаге. Прям вот через бумагу все, вся жизнь это препятствие. Главное быть чистым душой. Ну, знаете, я не буду с вами сейчас спорить. У кого-то, вот смотрите, вот есть еще одна интересная штука. Человек как правило, свою жизнь описывает некой метафорой. И как раз таки вот Петров В.В. описал жизнь, что это препятствие. Ну и скорее всего, он, я с вами не знаком, но и скорее всего вы всю жизнь что-то преодолеваете, с чем-то боретесь. Но можно свою жизнь называть путешествием, можно называть приключением, можно называть борьбой, а можно называть сказкой. Как вы свою жизнь называете, какую метафору вы для своей жизни рисуете, скорее всего, вы и так эту жизнь и проживаете. У меня, например, моя жизнь – это увлекательное путешествие. Поэтому тут каждому свое. Главное быть честно. Моя цель подходит по всем уровням. Только как-то заставить силу воли побороть лень. Но смотрите, Ольга, опять же, у вас есть препятствие – лень. И, скорее всего, лень ваша заключается в самодисциплине. Если вы начнете заниматься самодисциплиной, то все у вас начнет получаться. Хотя бы на какие-то проценты уменьшите свою лень и поймете, что все нормально. Так, еще кое-что надо глянуть в Ютубе. Вопрос примерно получаса часа. Окей, okay, окей. Okay. Надо кое-что глянуть в Ютубе прямо... «киньте мне пачку трюизмов» и цитат о деньгах. Ладно. Хорошо. Сантьяго и все остальные э, разобрались с ресурсами. То есть, что значит самодисциплина? Когда ты себя самодисциплинируешь, когда ты начинаешь встраивать в себе э, какие-то привычки. Опаздываешь обычно на полчаса, опоздай в этот раз на 15 минут когда ты начинаешь выполнять свои сроки выполнять свои задачи то есть начинаешь работать над собой над своим тайм-менеджментом и тогда все начинает получаться когда ты решила достигать цель делай один маленький шаг но каждый день как будет малюсенький но каждый день чем когда ты откладываешь долгое время а потом за ночь все делаешь ну вот здесь вопрос вот в этом то есть я понимаю чего не хватает выполняемо очень быстро ну может быть в твоем случае да пропишите пропишите на своем листе бумаги ресурсы и перейдем к следующему шагу который прям очень важно его тоже очень важно записать и кроме того что его важно записать его очень важно еще и осуществить вам нужно создать в течение 24 часов желательно а лучше прям сегодня или вот прям завтра-завтра в первой половине дня, вам нужно сделать один маленький шаг по направлению к вашей цели. Что это будет? Я не знаю. У каждого свое. Единственное, что здесь не подходит, написать план, потому что план мы с вами уже написали. Написать план иногда бывает сложная задача, но мы план с вами уже написали. То есть пройдя по ХСР, вы уже проработали все свои шаги, и у вас уже план есть, что вам делать. Вы уже и над экологией поработали, и препятствия осознали, и ресурсы знаете, какие у вас есть, и так далее, и тому подобное. Вот сейчас очень важно выбрать первый шаг, который вас хотя бы на миллиметр, а может быть и на метр, и на, кил, и на километр при, приблизит к вашему результату. Что это будет, я не знаю. Но это нужно сделать конкретно в течение вот, ближайшего времени, 24 часов. И напишите у себя вот там где вы работали у себя на листе что это будет за шаг какой это будет шаг что я конкретно сделаю и сделайте это почему это важно то есть вот сейчас вы э, тратили 40 минут времени конкретно на работу на на, на рассуждения, на своей целью и вы так скажем гоняли психическую энергию вы и представляли и ассоциировались и диссоциировались и конкретизировали и ресурсы препятствия просматривали экологию проверяли и так далее и так далее и так далее и вы сейчас уже очень много затратили энергии на это и вы сместили фокус вокруг своей цели это тоже очень важно И для того чтобы это все не растерялось, очень важно сделать первый шаг потому что вот здесь уже приблизительный механизм и план достижения результата у вас есть вам осталось просто начать действие. И любой результат, он подразумевает действие. Без действия результата не будет. Первым шагом не может быть, я подумаю об этом еще раз. Первым шагом не будет, я попробую во всем разобраться и все расписать. Вам нужно конкретно что-то сделать. Окей. Так, я уже хочу начать заниматься целью. Сантьяго, я понимаю, что ты уже хочешь, напиши, какой ты первый шаг сделаешь. Причем он должен быть не глобальный, а вот прям вот, но реально приближающий. Точно уговорю себя кусочек сделать, а потом может попрет. здравствуйте Юрий, Денис, Дизель. Здравствуйте. Самодисциплина это строгое выполнение поставил длинных правил для себя. Да, но правила каждый выбирает для себя сам и каждый ставит себе правила. Ну то есть уметь себя поставить в некие рамки пускай не самые жесткие но рамки должны быть э, так цели достигаются быстрее я по строгому не могу я из бестолковых а вот кусочками получится уговорить себя лучше всего мне помогает чей-то волшебный пендель ну я насколько знаю вы в минске у нас сейчас волшебные пендели сами знаете раздают бесплатно поэтому я шучу но тем не менее да, завтра с утра посмотрю пару-тройку латиноамериканских коллег, увижу их телеоформление страницы, портфолио. Окей, это очень круто, но вы будете в этом учиться. А как ваше обучение вам поможет прийти к этому результату? От того, что вы посмотрите ролики, клиентов у вас больше не появится. Просто подумайте, что конкретно вы можете сделать. Позвоните 10 потенциальным клиентам, расскажите 10 людям, что вам нужны клиенты. Вот, Сантьяго, свяжите ваш первый шаг именно с приближением вашей цели. Я просто почему здесь говорю так? Потому что я уверен, что вы уже много смотрели разных роликов, но к цели не приблизились. Поэтому подумайте, что это может быть, хотя бы что-то минимальное. Может, напишите какой-то пост в соцсети, может, куда-то объявление подойдите, на какую-то доску объявлений, там, не знаю, базу фрилансеров там, или еще что-то. Вот здесь очень важно, здесь не обманывать себя, не оттягивать. Сделать маленький простой шаг. Вот подумайте, что это может быть. Так, а я подписана в Телеге на тяге креативщиков. Интересная в свою копилку. В телеге сохраняю. По хэштегам потом можно найти рекламы дизайн, идей. Все-таки волшебника вам не хватает. Кому не хватает, не знаю. Тоже интересно, Ольга. Хорошо. Но опять же, Петров ВВ, он почему-то. Не знаю, может быть, Петров ВВ пришел познакомиться с кем-то на этот стрим. Не знаю, может, у него такая цель. Интересно, интересно. Есть такие люди, которые ходят и всем рассказывают, тебе надо жениться, тебе замуж надо, хорошо, что Петров ВВ еще пока не рассказал мне, что нужно делать мне, чтобы у меня было все хорошо. Хорошо, тогда залью 1-3 видео в институте и в тиктоке, уже интереснее, уже интересней. можете залить. Просто продумайте, чтобы это был реальный эффективный шаг, маленький, может быть он чуть-чуть продвинет, но важный. Со своими работами привет юр связать с эмоцией кого связать что связать с эмоцией не понимаю друзья пишите более развернутыми предложениями потому что читать мысли я умею но не так хорошо как вам кажется хорошо вот что значит модель хорошо сформулированного результата. то есть вы берете свою цель ее по 9 шагам всем девяти шагам ее прогоняете начинаете от формулировки от зависимости достижений ну и так далее и самое важное четвертым шагом это найти триггер который запустит цепочку триггер должен быть таким вот прям <coughs> на мой взгляд самый важный это триггер когда ты делаешь реальные шаги и важно чтобы ты понял что вот я это сделал и вот не знаю как в случае Сантьяго там не знаю 0,3 клиента у меня уже появилось вот это прям очень важно. Так, Тривизмы будут, у вас хорошо получается вбросы делать ни о чем. Только мне о финансах. Видите, Петров ВВ, Ольга на самом деле, она денег хочет, а не мужика. Может с мужиками у нее реально все в порядке, а вы своей картой реальности звоните, звените и рассказывайте ей, что ей нужно вот такие его вот, друзья хорошо мы быстро сегодня разобрались с моделью хорошо сформулированного результата очень круто поработали напишите пожалуйста сейчас обратную связь остались ли вопросы по этой технике я стараюсь не усложнять некоторые люди там 11 шагов придумывают в серии там 15 ну вот классика там 8 9 шагов и все по моему у майкла холла вообще там 6 шагов хорошо я понял что нужно за триггер так напиши что ты понял может быть мы еще немного скорректируем твой триггер чтобы понимать что за он хорошо друзья да напишите есть ли вопросы потому что они обычно возникают хотя вроде как все предельно ясно но они могут возникать и вы эту модель можете всегда использовать возвращаться к этому прямому эфиру брать презентацию прям проделывать ее для себя и поверьте мне когда вы имеете м, такой план когда вы имеете такой план достижения цель достигается уже легче и иногда людям хочется иметь э, прям какой-то <х balloons> так игорь пишет юрий оставьте рамку с девяти шагами хорошо сейчас включу рамку ну так давайте знаете что сделаем я сейчас включу рамку сделаю ее вот так а вы сделаете скриншот сделайте скриншот э, я чуть-чуть побуду безликим когда сделаете скриншоты напишите мне что вы сделали чтобы я ее убрал и на чем я остановился не помню а так вот когда мы имеем можно пояснить немного про тайм-менеджмент, как организовать каждый день. Очень интересная и глубокая тема. Можем сделать э, следующий стрим на тему тайм-менеджмента. Если хотите, есть несколько интересных моделей, на которые сейчас нету э, времени обсуждать. Но я напишу, тайм-менеджмент людям интересен. Ну, много на, на самом деле моделей тайм-менеджмента. Вижу, что скриншот сделали и я снова появляюсь перед вами. Триггер создать каворг на, на одноименной площадке. 1, 3 видео инстанция, 3 тату мастерам с предложением услуг. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну давайте проголосуем. В следующий раз про окружение поговорим или поговорим про тайм-менеджмент. Что актуальнее на данный момент, я буду готовить для вас следующий стрим. Что еще? Так, Петров в... Нам что-то писал интересное. Сейчас мы посмотрим. Волшебника не хватает скажите пожалуйста юра люди сейчас свободные. я не знаю смотря какие люди я свободный человек это вы у людей спросите почему я должен отвечать на этот вопрос вы человек чести это очень здорово что за окружение окружение это то как влияет окружающие на нас люди с кем мы живем с кем мы общаемся конкретно непосредственно как они влияют на нас как мы влияем на них и как изменить свое окружение как сделать так чтобы нам лучше притягивать тех людей с которыми нам интересно ну то есть вот такую тему можно развить окружение наше ближайшее так а мне разделились как поменять окружение да, знаете еще я просто еще ну ну есть много информации такой прям хорошей информации по поводу того что знаете во многих книгах мотивирующих пишут кто есть твое окружение такой и ты если ты хочешь стать миллионером начни общаться с миллионерами Но нигде не написано как это сделать и нигде не написано почему не получается потому что ну вот как если я сегодня там не знаю бизнес-тренер ну, может быть у бизнес-тренера больше доступа да я иногда общаюсь с реальными миллионерами но это все равно не о том а если я, допустим, сегодня, не знаю, работаю в школе учительницей, а хочу стать миллионером, как мне начать общаться с миллионерами? Тут большой вопрос, да. А еще очень часто, когда ты начинаешь менять окружение, ты хочешь приобщиться к какому-то определенному сообществу с определенными ценностями, а у тебя это не получается. Ты начинаешь там с ними общаться а у тебя а тебя вроде вроде как это окружение выплевывает и ты не понимаешь что происходит то есть сменить окружение на самом деле это не такая простая задача у меня есть наработки которыми я готов с вами поделиться на следующем стриме о том как это все-таки делать и во всяком случае когда вы поймете что вам мешает вы будете лучше осознавать что вам сделать чтобы подтянуть свою ну согласитесь интереснее общаться с теми людьми которые увлечены той же интересной темой Похожая работа, или, в принципе, увлечены развитием, да? развитием в какой-то области. Чем общаться с теми людьми, которые, там, я не знаю, курят сигарету, лежат на диване и пьют пиво. Да? Это разная, разного рода люди, разного рода общения, окружения. Я не говорю, что те или иные плохие люди, но говорю в том что, в плане, что есть люди, которые развиваются, есть люди, которые не развиваются. И как с этим быть, как с этим… Вот, вот что значит стрим про окружение готов для вас подготовить хороший интересный такой полезный материал сантьяго немного структура появилась отлично отлично а про окружение в моем окружении нет одного абьюзера даже она у меня ну, не знаю ваши отношения наверное, к нему такое я поменял окружение тем что поменяла работу нормально еще один способ хорошо Ты средний из пяти своих самых близких людей совершенно верно Ну отчасти наверное ты средний из пяти своих самых близких людей не понимая мысль а, мысль в том что э, ты в среднем имеешь те результаты э, приблизительно которые имеют результаты в люди в твоем окружении так сергей уткин интересно так скажи кто твой друг и я скажу кто ты ну да приблизительно то же самое да вот эти кстати поговорки которые петров вв нам говорит они тоже не просто так взяты да они рождаются в народе но идут они как раз-таки они достаточно справедливые. То есть такая некая народная прессупозиция. Интересно, блин, очень рабочее настроение относительно моей цели. Раньше одни идеи были. Значит, Сантьяго, если сейчас очень рабочее настроение то нужно вот эту энергию прямо реализовать в действии. Обычно, когда проделываешь модель, хорошо сформулированный результат, проверяешь свою цель, там анализируешь, да, появляется вот эта энергия. И вот этой энергией очень важно воспользоваться в течение 24 часов. Если есть сейчас энергия, если есть сейчас возможность и понимаешь, что сейчас можно сделать, лучше вот сейчас мы закончим стрим и прямо сейчас сделай. Потому что э, вспомнишь мои слова, если отложишь до утра, там устал, там и все такое. То утром уже у тебя энергии будет намного меньше. То есть вот модель хорошо сформулированного результата она разгоняет нашу психику и поднимает вот эту вот нашу внутреннюю мотивацию к достижению результата. Мои подруги все такие гипертимные, но им со мной нравится почему-то, хотя я другая подписываюсь отлично мне кажется что это поговорка о том что перенимаешь какие-то особенности и закрушения ну да если говорить с точки зрения нейролингвистического программирования мы так или иначе у нас есть моделирование несколько вид, несколько видов моделирования и вот наше бессознательное моделирование когда мы бессознательно зеркальные нейроны мы начинаем где-то акцент начинаем перенимать, где-то какие-то выражения лица даже. Вот заметьте, вот те пары семейные, которые долго прожили э, в совместной жизни, ну там я имею в виду 20-30 лет, они... Э, с возрастом станет, стан, начинают становиться даже визуально по лицу очень похожи друг на друга. Почему так происходит? Потому что они друг друга начинают копировать, и у них даже морщины похожим образом начинают формироваться и формирует их не лицо, их не их лицо. Исправлю сразу. Да, понимаю уже, что можно прямо сейчас сделать. Совершенно верно, Сантьяго. Можно уже прямо сейчас сделать. И вот это вот то, что я сказал про бессознательное моделирование, оно, да, действительно работает, оно действительно работает. И ладно, давайте не будем, рапорт же, рапорт, да, совершенно верно, все правильно Сантьяго говорит. Поэтому мы сегодня, я думаю, очень хорошо и качественно провели время, и хороший прямой эфир останется на этом канале, и люди поймут, как им лучше достигать своих результатов. По-моему все было очень просто, локальнично, спасибо Сантьяго за активное участие и на твоем примере мы смогли позадавать тебе вопросы. Напоминаю, что если вы хотите проработать какую-то тему, какую-то технику, вы можете добавиться в наш NLP-чат и там оставить свой запрос и я скорее всего вас приглашу в прямой эфир, мы в прямом эфире, с вами пообщаемся и вы поймете как делать тот или иной инструментарий или тот или иное упражнение надо с утра эфиры делать ну, возможно возможно возможно я обычно когда еще по в чате в следующий раз в среду в 9-9 10 юра комплементарный рапорт то же самое сергей уткин не знаю что такое комплементарный рапорт поэтому напиши напиши что это значит ну, сергей уткин вот интересные комментарии пишет он формирует какие-то свои понятия с которыми я не знаком поэтому я уточняю есть идея по поводу утренних эфиров миша нестерюк где этот чат давайте сейчас покажу для всех сейчас покажу для всех Смотрите, открываю вам тайну своего рабочего стола на экране. Заходите на канал Юрий Пузыревский. Здесь есть шапка, вот она. Здесь есть кнопочка подписаться на канал. Нажмите ее, если еще не нажали. Здесь есть кнопочка ссылка на сайт. Здесь есть кнопочка на Инстаграм. А здесь есть кнопочка на Телеграм-канал. В телеграм-канале в закрепленном сообщении есть ссылка на чат. В телеграм-канале я обычно делаю анонсы. Пошли туда видео новые и пошли туда о прямых эфирах. Где-то за день ну, или за сутки. И вы можете, нажав эту кнопку, перейти на телеграм-канал и добавиться в чат. В чате можно общаться, можно флудить. Он так и называется. Флудилка канала нлп практика Поэтому с радостью вас приглашаю и уверен, что вот по поводу утренних стримов есть идея, пока не знаю, пока сложно реализуемая, сделать, может быть перенести стримы на утро, но на выходные, там не знаю, в воскресенье с утра или в субботу с утра ну для меня пока это проблематично потому что по утрам э, в дневное время я обычно работаю с клиентами и мне очень сильно приходится кроить свое расписание так спасибо за возможность поработать сантьяго ты молодец утром у меня работа извините где чат ответил окружение здравствуйте хорошо у меня бывает два типа утра я на работе я сплю. Ольга, молодец. Бессознательное моделирование проводится сейчас в мире. Оно всегда было хорошо в системах, в которых мы входим, в которые мы входим. Сергей, очень отрывисто. Не могу ловить смысл вашего вопроса. Вот серьезно. Раз в неделю можно. Так, все понял. Где проводится моделирование? Ладно. От окружения во многом зависит тайм-менеджмент. Можно пиво. Отлично. Наташа появилась. Да, можно так. Телега. Ну все, берегитесь. Да там не так много людей, чтобы беречься. У нас в канале, по-моему, там порядка 140 подписчиков, а в чате там человек 20. Поэтому расслабьтесь. Там люди как-то молчаливо. Оль, Ольга, кстати, вас там не хватает, чтобы динамика чата поднялась. Наталья от тайм-менеджмента зависит. От... Все очень сильно зависит. Вас моделируют в настоящее время. Большой вопрос, что... ну, Петров, В. Большой вопрос, что вы имеете под моделированием? Моделирование с помощью нейролингвистического программирования, а мы работаем в этой рамке, общаемся в этой рамке. Это одно понятие. А что значит, что имеете вы под моделированием? Большой вопрос. Поэтому не буду тратить время на обсуждение этого этих деталей хорошо друзья и вот еще какая новость нашего канала у нас появилась возможность спонсорства. спонсорство если вы заметили у нас на канале появилась кнопка спонсировать если вы на нее нажмете и станете спонсором моего канала у вас появятся некоторые дополнительные бонусы могу рассказать немного об этих бонусах у меня даже записаны они Первый бонус ⁇ это ранний доступ к новым видео. То есть вы новые видео будете видеть в первую очередь, будете иметь возможность. Дальше будут отдельные прямые трансляции только для спонсоров. Возможно, мы их даже будем делать в несколько другом формате. Там будет меньше людей и будут толковые комментарии. Что еще? Будет секретный чат для спонсоров. И у вас будет доступ к секретным материалам. У нас есть такая вкладка, называется ⁇ Сообщество ⁇ Здесь я буду публиковать обсуждения. Обсуждения, то есть вы будете участвовать в развитии канала. Что это значит? Вы будете... Вот я запланировал какое-то видео. Вы будете давать мне рекомендации, будем обсуждать, какую тему дальше обсудить, какое видео снять и так далее. И самое интересное, что здесь я буду, ну тут есть публикации для всех, а есть только для спонсоров, вот те публикации, которые будут для спонсоров, они будут с отдельной информацией секретной. В чем заключается секретная информация, она заключается в том, что я здесь буду публиковать свои презентации черновики с помощью которых я готовлю видео либо прямые эфиры там презентации все черновики даже э, книги по которым я готовлю ту иную информацию с подробностями поэтому если хотите <coughs> поддержать развитие нашего канала можете становиться спонсором это совсем недорого по моему там что-то минимальный 49 рублей короче 49 российских рублей Поэтому милости прошу. Так, как создать привычку вставать сразу после первого звонка? Как создать привычку вставать сразу после первого звонка? У меня есть интересная на этот счет интересная фотка. Я вам сейчас покажу ее. Вы мне как раз сказали, и я как раз ее вспомнил. Я сейчас дам вам ответ, как вам вставать, если хотите вставать с первого звонка. Сейчас, сейчас покажу. одну минуту друзья у меня вот прям есть конкретный ответ конкретный ответ на этот вопрос я просто сейчас думаю как его показать сейчас я сохраню эту фотографию и покажу вам как научиться вставать с первого звонка Вот таким образом можете научиться. Приделайте на свой будильник что-нибудь острое или обжигающее, и все у вас будет супер. Вот такая, конечно, интересная, интересная картинка. картинка. Хорошо. Да, да он на форуме под этих Он да, рабочий отлично, отлично, отлично, отлично. Хорошо. Хорошо очень, очень рад видеть тех людей, которые впервые присоединились к нашему стримам. Большое вам спасибо. спасибо. Это, это приятно, что канал растет, растет и развивается. И По поводу спонсоров имеется в виду. Там будет много, много дополнительной информации, информации, которая не будет в открытом доступе. Буду рад, если вы будете поддерживать развитие, потому что на самом деле.. Как, как показывает, показывает практика введения YouTube канала, все-таки требует определенных вложений. Ну, <coughs> те же стримы и, и так далее. А, а, Скрилить хочу. Хорошо, а, давайте еще давайте раз. А, давайте а, давайте, а, давайте вот, вы добавитесь в наш NLP-чат и я туда отброшу. Добавьтесь в наш MLP чат, и я туда отброшу. Я я туда туда так, так, у нас появилось эхо. эхо. Эхо сейчас исчезнет. Все, эхо не будет. Окей. Okay. Эхо убрали. Еще раз повторюсь, что если вы хотите заскринить, добавляйтесь в наш NLP-чат и <связь> там я сброшу эту фотографию как вставать рано. Ну что ж, дорогие друзья, вы большие молодцы, разобрали сегодня модель хорошо сформулированного результата, очень хорошо пообщались. Следующий стрим будет точно в среду либо в 9, либо в 9.10, либо в 9.15 вечера, пока такое расписание. Но, возможно, буду всерьез рассматривать, сделать, делать регулярные стримы ä, по выходным. Пока нужно попробовать. Пока нужно попробовать, э, потому что я не знаю, сейчас уже люди привыкли. А... Огромное спасибо, Юр, NLP практик онлайн. Сколько стоит пройти? Ну, на данный момент курс стоит 300 евро. Сколько это в рублях российских? По-моему, это было что-то около 25 тысяч я пока к евро привязал цену, такая цена но ты учти что это три месяца работы не то что мы так на стримах раз в неделю встречаемся а именно мы работаем в зуме с практикой с теорией с ответами на вопросы с проработками ну прям очень круто крутые результаты у ребят поэтому если задумываешься можешь оставить заявку мы с тобой свяжемся, пообщаемся. Мне лень вставать, если оно далеко. Поставьте нелюбимую бесячую песню. Аха-ха. Хорошо. Жестко с утра об гвозди, ладошками хлопать. Ну, вам, вам же хочется. Где чат? Повторяюсь еще раз. Наш чат. Заходите в шапку моего канала на YouTube И, и добавляйтесь в чат. Там есть ссылка на телеграм-канал. Сейчас я еще сброшу ее в чат и э, ссылка на телеграм-канал будет у нас в закрепленном сообщении к этому видео там есть и анонсы там есть и все остальное хорошо друзья был рад всех видеть спасибо за работу спасибо за это потраченное время вы все крутые вы молодцы жду вас на своих курсах жду вас в своих чатах телеграм каналах и жду вас на прямых эфирах не забывайте ставить лайки Подписываться на канал, делиться с друзьями. Чем больше будет комментариев под видео, тем легче мне ориентироваться в ваших а, запросах и актуальных темах. Ну а на этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.